Uh, всем привет, это короткое видео uh, Ответ на комментарии Как устанавливать кастумные карты Или ну, вообще любые другие карты Такие игры как Portal Half-Life 2 И так далее, все игры на Source Кроме Dota По поводу Dota не знаю, конечно Но Смотрите Есть вообще три варианта Карт Точнее Три варианта файлов карт. Это BNS, BSP. Еще один вариант. Давайте сейчас покажу вот на этом случае, на портал 1 Map Pack. VMF. Вот эти вот три варианта карт. Что с ними делать? Допустим, давайте возьмем... Escape 00. Вот так. Выходит три варианта карт. Что с ними делать? Куда их вставлять? Сейчас объясню. Итак, во-первых, подготавливаем, где у нас находится портал. Давайте сразу покажу, куда закидывать. Значит, беру, вырезаю все эти карты. И несу их SKR-KNG 6. Ну лично мой путь Папка Portal В ней находим папку Maps Что с английским переводится как карты Переходим сюда и Вставляем конкретно сюда никакие графс и так далее не надо заходить Просто сюда И вот отлично Как бы Получилось а, Давайте теперь запустим Попробуем карт Итак Карта называется MyMapBSP Запускаем портал. Портал запустился. Теперь открываем консоль и вводим мап. Первое. не все карты будут работать, к примеру, много, немногие не карты не будут работать, допустим, какие-то карты из тех, ну допустим, хайф карты по хайф работать, соответственно, не будут. Ну, в общем, думаю, ясно. А, Также. Как сделать, чтобы карта загрузилась не через консоль, а, во-первых, в ПК-версии портала, если по про ПК, то карты, они доб добавляются в бонусные карты, И оттуда в их уже может загрузиться, в менюшке есть бонусные карты. Если на телефоне, то только способом через главы, то есть в конфиге у вас должен быть конфиг Capture 1, Capture two и так далее. Эти конфиги можно достать из Half-Life. Давайте сначала найду. Потому что вот. Потому что вот. Hapter1. Хаптер 2. А, значит, я их копирую. И перетаскиваю в Portal.config. Вот. А, на ПК-версии, соответственно, эти файлы у вас уже будут. А, значит. Теперь нам надо узнать, какую карту мы хотим поставить в первую, первую часть. Допустим, это будет MyMap BSP. Значит, захожу. Открываю как текст. Стираем тут все. Если вы возьмете из ПК версии Half-Life 2, то у вас тут будет чисто. Просто надпись Map. Ничего лишнего не будет. Map и вводим с маленькой буквы My. Подчеркивание. Map. Не извиняюсь. MSP. Как-то так. В TO. Надо сделать все то же самое. Давайте, пожалуйста, сделать сразу. Um, ну, допустим... Допустим, здесь у нас будет my... Map2. Что все сложно водить. БСП И теперь, по сути, при загрузке портала конфиги, отвечающие за загрузку первой главы, второй, они у нас поменялись, соответственно, и загрузка глав. Подождем. Новая игра, давайте камера испытаний 1, загружаем, и как видим все работает, также давайте попробуем загрузить измененную главу 2, У нас, соответственно загрузится 2, вторая глава, и наша карта. Как-то так. Выглядит все отлично. Кстати, карты прикольные. Что на этих картах? Соответственно, карты, они не мои. Не путайте. Не путайте с названием Маймат. Потому что карты не мои. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понятно, как это делается. В основном файлы карт бывает только BSP. Больше никакие. Я вам еще показал добавок дополнительным. Бонус. <как>, как поставить их при загрузке. Также это работает с вашими модификациями, которые вы делаете на ПК. Ну всем спасибо, всем удачи. Я, кстати, заметил, что мы набрали 20 подписчиков. Давайте теперь наберем... Ну, сразу давайте... Поставим себе меточку на 30. Всего хорошего, всем пока.